Фибо Европа деликатно, с пониманием вопроса, отнеслось к ситуации в Украине. И когда принималось решение о том, что э, в связи с вот такой вот обстановкой в стране, экономической ситуацией, с э, ситуацией, не позволяющей безопасно э, находиться в ряде территории страны, принимала решение еще раз повторю, очень деликатно у Украины не отобрали. И это такая тонкая, но все-таки деликатная вещь по отношению к нам. У нас не забрали, от нас перенесли и нам предоставили приоритетное право в случае, если мы готовы проводить, взять к себе Евробанский 2017. Вот сегодня договор лежит в сейфе. Вход за нами. Но пока президент страны, пока премьер-министр не дадут, основываясь на обстановке, понимании вот полностью ситуации, всей глубины ситуации, не дадут нам совершенно ясные и четкие месседжи что государство будет способствовать этому, мы не имеем никакого права подписать этот договор. В течение февраля, максимум марта-апреля, после консультации э, мы примем решение, руководство страны примет решение, и ФИБО будет понимать, ФИБА Европа будет понимать, куда мы двигаемся.